Ребят, короче, привет. Смотрите, будет а, вот сейчас беглый быстрый обзор а, на сведения типа клубной песни, если ее можно так назвать. Вот, ну, просил кто-то из ребят, в общем-то, ну я решил сделать обзор. Вот, все. Так, давайте послушаем, что у нас есть. волны по все, погнали. Так, слушаем без. Все, все, все, погнали. Короче, Мазерати. Уже объяснял про него. Выбираем пресет. Все, в моем случае это гитара. Все, убираю низкие частоты, добавляю высоких, чуть-чуть э, компрессирую, добавляю громкости и тут тоже. Все получается. Полный пациент по нам колебанист. Просто чуть-чуть и с ней становится и погромче. Все, идем дальше. Все, факт фильтр. Здесь я убираю просто резонансы. Просто беру, выбираю полосу, слушаю, что не нравится. И убираю нафиг, это срезаю на минус 3 децибел минус 3, да, вот, минус 3 децибела Все. Здесь у нас комната, здесь я ее убираю, здесь ничего страшного, лишние шумы, они нафиг не нужны. Все. Вот вот так и работаю с фаб-фильтром. Каждый раз. Каждый раз я его вешаю после почти каждого плагина. Потому что каждый плагин дает какой-то там шум, и получается какие-то резонансы, все, мне приходится срезать. Все. Все, что не нравится вашему слуху, удаляйте нафиг. Вот. То есть я так работаю, я конкретно не призываю там ничего не подумать им. То есть мне так, и мне не технический склад ума, и выдрючиваться я не собираюсь. Вот, все делаю на слух. Вешаю CLA, компрессор. Просто вешаю, потому что он становится громче, все. Становится громче, чуть-чуть он что-то там, не знаю, на слух все равно как-то вот меняется все, пробивнее вокал становится. Опять у меня здесь эквалайзер, здесь... Мне понравилась вот эта железяка, тоже вырезал ее нафиг. Все, добыв... вот этот вот компрессор, вот сначала с аналогом, аналог выключаю в любом случае. На нем я добавляю громкости и, в принципе, все. Бывает, чуть-чуть компрессирую. Он добавляет немного сатурации, громкости. Он меня, звуковые волны по стенам, коля. Да, слышно, он делает это дело. Все, потом у меня идет эквалайзер. Эквалайзер, включаю фильтр низких частот, убираю. Кстати, это такая же фигня, вот, вот здесь вот, типа, вы срезаете. То же самое, что вот я вот здесь объяснил. Это то же самое, кстати. Ну, я срезал, можно убрать его, ну, пофигу. Аналог не выключал. Тут это все также делится. Низкие, средние, высокие частоты. Все, по такому же принципу и здесь. Низкие, средние, высокие частоты. Здесь выбираю ширину полосы. Вот, здесь я выбираю частоту, которую буду поднимать или опускать, вот, э вот, э вот этим рычажком, все, здесь у меня что, почти на 5000, ширина полосы 2,60, поднял я это почти на 2 дБ, все, на 5000 я ну, добавляю там, не знаю, там ясности. Yeah, здесь по такому же принципу все здесь ну, воздуха какого-то чтобы он был как-то еще сильнее читаем и песка там так скажем все уже более читаем здесь опять я вырезал то что мне не понравилось все слушаем и вырезаем все Здесь не обращайте внимания, просто затупил Думал, места не хватило Все, идем дальше, что, DSR, DSR Узконаправленно, то есть выбираем не в атаку Чтобы он вс не все там компрессировал А конкретно частоту, которую вы выбрали Да, послушали, нашли частоту, которая вам не нравится Все, там, подняли, все И на минус 30 децибил, я вот Ну, на минус 30, все, она компрессирует atmosphere... Эту частоту, все Дальше, AirVox Повесил, просто захотелось, чтобы он поближе был Поближе и... По... Поближе, поближе. И более читаемо, еще сильнее. То есть... Нас... Громче, ярче, лучше. Все, опять повырезал частоты. Все, которые не понравились, вырезал просто. Все, CLA. CLA эффект с... Плагин эффектов, с эффектами. Выбираю просто прессит выключаю все нафиг и добавляю чисто один эквалайзер на эквалайзере добавляю ну тоже высокий частот все компрессор здесь у меня только вот ну рышу и трешхолт вот степень сжатия не насильно много. Вот. И да, не насильно. Ну, чтобы не сильно компрессировать. Уже дофига уже там. Да у меня чуть посрезано на эквалайзере. Что это еще, если теперь перебор реально будет? Все, минус 26. Он стал потише после того, как я трэш-холд. Да. Ну, как бы скомпрессировал все это дело. И компенсирую это все гейном. То есть громко делаю. Все получается. Все, тут я срезаю, опять что-то мне не нравится Все, потом вешаю Лекс Пич Пич, да, короче Все, тут будет вот так вот все. Я это все опускаю, оставляю только вот это Ну, это крутилка отвечает за эффект хоруса самого А здесь уже подмешиваю к вокалу <музыка> Все, допустим, вот так вот мне нравится Все, потом я вешаю Лексикон мой самый любимый и от Waze Delay. Все, настройки у меня срезаю. Высокие частоты, мне так нравится. один к четырем И повторение по минимуму Аналог вырубаем. И Output у меня даже еще пониже я поставил. Все, ну и соответственно. Все, сильно не выдрючивался тут ничего не это сам можно лучше сделать не спорю, ну еще над ним посижу, ну стало прикольно, я решил сделать обзор, все, все, delay, И... все, ну как бы заметили, что все в одну дорожку, да, правильно, ну мне нравится, когда все в одну дорожку ну, бывает, когда эффекты делаю, да, там где-то дублирую или что-то. Вот, вот у меня эффект такой. Здесь черный, просто даблер э, для ширины, да, то есть чтобы по панораме это шло было плотно все. Автотюн, CLA, и здесь я выбрал пресет, все повыключал, добавил только драйва, дисторшена. Все. Потом срезал частоты на 500 для того, чтобы он затыло как бы ушел, чтобы не мешало основному вокалу, не конфликтовал с ним. Все, CLM, я это все дело сделал потише. Все, ну, все чтобы... Не в совокупности это так звучит. Все. Как бы вот, ну, на припеве даже, допустим. Хотя припев мне... мне в одну дорожку мне вот хватает этого, в принципе. ничего непонятно вот ну допустим если с этим то все как бы вот ну все сведение. вот ну я так делаю я кручу до тех пор пока мне что-то не понравится не получается возвращаюсь заново все ребят простите что очень быстро бегло что я не разжевываю там действительно кому не понравилось уж извините но Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, я, блин, буду очень рад. Не стесняйтесь писать в личку мне, разговаривать, предложения какие-то, даже по сведению, заказать сведение вообще не вопрос, будем работать. Все, ребят, спасибо, до свидания, все, жду комментарии и лайков.